Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Факс 1 И со мной сегодня Лера И мы показываем лицо Вот это мое лицо! Хотя а я его раньше, вид. чем должна была а, Я раньше показала, потому что Я же говорила, если до Нового года наберется 150 подписчиков, то я полю лицо да, А если бы не набралось, то на 165 Не, ну ты его не паришь огнем Ты его показываешь Ну показывай, <соспит> без <соспит> разницы Хотя он меньше меня, но все равно Почему? <свист> Одинаково почти. <свист> я короче, э, а я 12 лет, мне 12, 12. мне 10. Скорость ползет один. Если что, он мой брат. У меня день рождения э, 14 марта, у неё один рождения 10 октября. У неё осень, а у меня 8. Ну прикольно весной. Хочу тоже не 8 марта у меня день рождения. День девочек. <смех> девочек будет поздравлять и тебя. <смех> Но я не девочка. Так как скоро будет через несколько часов Новый год. Где-то два часа еще. Даже один час остался. Один час и пару минут и будет у нас Новый год. Я покажу на стол. Может быть, феявень там будет. Мы покажем, да? Угу. Ну, это очень прикольно страшно углом начали показывать лицо. Я просто боюсь его колен, потому что заранее же... Ну, в принципе, да. Я просто выложил ролик на канал, и это, короче, делал Делал короче. Задаю привет, Выпускаю видео и уже 150 подписчиков. Он говорит, одного подписчика не хватает. Обновить видео в грех кальмара. Потом смотрите, 150 подписчиков. Да, в грех кальмара это было, я показывал Посмотрите, если хотите там очень вот. прикольно еще э, да вот тут вот в подсказочке да вот тут вот в подсказочке э, там выбилась у нас э, у вас эта игра в кальмара. и еще посмотрите э, как я играл в Тауэрхоу я там очень много заработал э, монеток ну я вообще у меня очень много угу. у меня больше чем у тебя завидуй где Hell А у нее тысяч, 11к 11к Ну там еще э, что-то Ребята, если вы хотите, то я буду тоже копить эти штучки Попробуем обогнать Леру если... А вот если и вы хотите, то мы можем записывать видео с вебкой Да, с вот камерой И с микрофон. Ну, кратко... набирайте лайки, ставьте лайки да. Подписывайтесь, не забудьте и колокольчик Мне кажется, Посмотрите. над этом видео очень много лайков соберется Надеюсь. Надеюсь. Ага. Ага. Кстати, 1 января будет тоже два ролика, как и сегодня. Так что это круто, смотрите их. Если вы сейчас на первом января это смотрите, то, то вы 5 роликов можете за 7. посмотреть. Этот игроков подмалась. Пять роликов. А выпустил я семь роликов за три дня. Представляете? Мы чаще ролики снимаем теперь. Понимаешь, насколько часто мы уже снимаем? Понимаю, понимай! Это очень круто, реально. Это нелегко так это делать. Все, все, все, все. Все, Все, ребята, мы встретимся очень скоро.